Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш обзор посвящен аналоговому видеорегистратору. Видеорегистратор позволяет подключать от 1 до 8 камер видеонаблюдения. Запись производится в режиме D1. Максимальная скорость записи 25 кадров на канал. На один канал. А максимум видеорегистратор может поддерживать в режиме D1 до 100 кадров в секунду. А, значит, комплектность представлена на передней панели видеорегистратора отсутствуют кнопки или разъемы на задней части видеорегистратора имеются все разъемы для подключения а вот в этой части имеются разъемы для подключения 8 видеокамер от 1 до 8 а здесь разъемы аналоговые для подключения микрофона и колонок акустических этот видеовыход для подключения компьютерного монитора а, значит в эти разъемы подключается это USB а, подключается USB 2.0 флешка и USB разъем для подключения мышки USB мышки компьютерной а, Ethernet а, в разъем для того чтобы подключить видеорегистратор в компьютерную сеть и вывести изображение в интернет а, кнопка включения выключения и разъем для подключения питания Питание 12 вольт, вот таким вот образом производится подключение. Сюда у нас подключается мышь, в этот разъем собственно. Управлять видеорегистратором намного удобней с помощью мыши USB. Также в комплекте имеется пульт дистанционного управления. Ну, в случае необходимости можно всегда переключить канал. В комплекте поставляется... Программное обеспечение на диске и инструкция. И 4 винтика для крепления жесткого диска в видеорегистратор.